Рецепт приготовления очень приятного на вкус безалкогольного напитка, который по виду ничем не отличается от настоящего шампанского. Хотя шампанское это благородный и изысканный напиток, даже оно уместно не всегда, им невозможно угостить детей, будущих мам или тех, кому еще садиться за руль. Однако это не значит, что за столом они должны сидеть с пустыми бокалами или пить компот, приготовьте для них фальшивое шампанское. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Если вы хотите сохранить фальшивое шампанское подольше холодным, заморозьте литром имбирного пива в поддонах для кубиков льда. 2. Для данного напитка вполне подойдет консервированный ананасовый сок, а значит, вам не придется разделывать и выжимать 5-6 ананасов. 3. Кроме целых ягод клубники вы можете использовать для украшения бокалов с шампанским свежие цветы, вишенки на плодоножке, дольки цитруса или все, что подскажет вам фантазия. 4. Все составляющие шампанского влить в большую чашу для пунша, включая лед из имбирного пива, аккуратно размешать разливной ложкой. Теперь напиток полностью готов, можно разливать его по бокалам и подавать к столу. Ставим лайк и подписываемся. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Такие продукты будут нужны. Имбирного пива, 2 литра, сильно охлажденного, ананасового сока, 1-4 литра, сока белого винограда, 2 литра, клубники, 20 штук, количество порций 20. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем добра, заходите еще.